красиво лежит правильные углы вот Он тоже красивый, не настолько важен, пропорциональный красивая голова. дорогие вас всех линия века. желательно волная, наполненная и более крепкие связи. Ну, молодой, молодой. Господин Печиня, ну букай, что у тебя не Николай, Зато есть ширина. То что немножко, вот такой слабее переднее связки. вот это движение. Хорошо. Готовятся к обели чемпионы. 18-19, 18-19. Заходят 18, 19